Советского Информбюро. бюро. Так, ну я думаю, на гонку у нас где-то пару точно СК выйдет. Я думаю, вообще мы полгонки будем ехать по СК. Сначала на первом круге кто-то убьется, обязательно в Сандовоте. Я удивлюсь, если реально у нас будет максимум пару контактов в Сандовоте, и никто там не помрет. Погнали. На всякий случай лучше один минимум иметь, потому что... На скринке крыло, это дело в 5 секунд. Так, а это что у нас? Приедет. Блять, ебать меня в сраку. ]buryですか? Так, ну, в принципе, мне нравится начало. В принципе, да. Как я и рассчитывал такое же начало. Брии! Ай, блядь! Ай, блядь! Ой, я в Я знал, я просто уже. О! Умеем, магио, практикуем, так сказать. Твою мать. Вторая квала подряд. Супер. Ну что, пацаны, с последнего места стартуем. Вот самый главный элемент этого этапа я запорол. Это просто охуенно. Серьезно, вот. Где угодно, любой трассе можно запороть квалу, это не будет так сильно ролять, как в Монако. В Монако, блять, запороть квалу равно, блять... Проебать в принципе всю гонку. Я говорю, пару софт-тикаров будет. Самое главное, что я стою сейчас в конце пилотона, скорее всего. Из-за этого я могу спокойно подождать, пока народ там в сенде кто хочет погеройствует, поубивается. И сразу там пару-тройку позиций отыгрались себе. Но проблема в... в другом, что дальше будет отыгрывать пиздец, как сложно. Со стороны, ну, может, первые 10 кругов интересно смотреть, но дальше но ну, это же полный трэш. Там никаких смен позиций не будет. Ну, конечно, да, тут будет пытаться на подоске прорваться, но, блин конца прорваться в Монако, это, это сложно будет. Но до первой позиции вот навряд ли. Вот прям навряд ли, потому что, ну, у Потаповой девиза будет большущее время оторваться от Нападовского. Ну что, чилим почти 13 минут. 13 минут спустя. Ладно, поехали. Пиздец начинается. And it's light sound and away we go. О, полетели, о ёпту, блять. <laughs> так, один уехал в отбойник. Еще чей то ч Че то крыло. Блять, <laughs> просто монка S Итак. Лезть? Блять. Да что ж вы так до нуля-то замедляетесь? Братан Celebration, прости. Не хотел с тобой контакта. Ебать тут обгоны. Шпильки. <связывая> блять. Я, блять. Это что, блять, за ТП было? Честно, я сейчас обосрался, когда я, передо мной прям вот болит Red Bull, так пэшнулся. Так, все, первые. Люди поехали на пистоп. Крыло целое, самое главное. И мы живы. Вс. Минус один, отлично. Э, Что за паровозик там едет? Но уже 5 болидов едет, как минимум. о о о сад! Вот это будет весело сейчас. А, не, поехал на питстоп, окей. Все, сейфти-кар. Сейфти-кар. Первый СК выехал, окей. Ждем дальше. Блин! А, блядь, Блядь. твою мать. машину впереди проблемы с топливом? Вот. Типа, в плане, у него, он... Себе слил много топлива и на нем гащенки съедет едет, что ли, всю трассу. По доске пошел ставить. Че э, круги, братан, ты ч тут медленно ты едешь? Вот, плюс штраф у него гарантированно. Он очень шок вот как я его должен опередить? Там, че, все, народ, погнали, нахуй. Братан, ну ты же видишь, что я начинаю лезть. Спасибо! А ну он заболший колеса, из-за этого я улетел широко. Ну, типа, а вон как никак по-другому. Ты либо лезешь куда-то вот так вот опасно и поддеваешь в случае чего, либо ты, блин, сосешь, едешь позади. А, блядь... Типа, ну, ты просто жопа, не там. Типа, то, что я понимаю, что я сам вот лезу в таком месте, где ну, лучше не пытаться. но, блять, а что мне еще делать? С утра что ли ехать за ним, блин? Ну, едь там, блин секунду медленнее, чем я. У меня следует перед что я вот, по сути, его тогда отправил. Аааа, блядь. Девять секунд. Я, наверное, картменом буду на трассе. Кто заработал больше всего штрафов. Танкофоб, ты не мог чуть пораньше что-то сдохнуть? Сука. Я что только пидстоп сделал кругом пранья. Ёопаны в рот. Оу. Оу. Оу. Здрасте. Я смотрю, у меня еще такое предупреждение отыскать, типа, впереди вас, ну, Голдман едет медленнее, вы можете его обогнать. Я такой, хм, в плане. Ну, я понял, в каком плане. Он там раскорячился. Okay, slow down, slow down. Да мать мою, блядь! Negative, to... Ах, уже орать хочется, блядь. А, позади меня Зетмирис что заезжает. Он, ну, как бы лидер в данный момент. Ну, давай, алё, пускайте. Э, что за, блядь, Уп, такой, блядь. Ё просто. А теперь самый охуенный момент. Я всех позади себя буду сейчас пропускать на круг. Отлично, вот, вот. Блин, ебаный в рот. ббаный, вот, блять. Рот это ф, блядь. То, что по логике вещей, ну, но я должен просто обогнать этот мир, обогнать пейскар впереди идущий, и просто пойти на круг. В круг с лидерами, так сказать. А не заниматься хуйней, что я сейчас, блядь, еду за, блядь, зет миром. И как бы буду по итогу потом пропускать позади идущих. Потому что, блять, я ж на стою. Когда-нибудь кодмастер починит свою игру, и можно будет обгонять по ДСК. Но не в этой жизни. Нет. Mm -mm. Еще самое рофло в том, что мой напарник будет, по сути. <laughs> я буду делать <для> круговым. <laughs> блять, может уже сойти просто, я не знаю, честно. Если в Испании я еще видел смысл продолжать, ну, потому что, блять, камбэк можно было в очки, то тут я не вижу никакого смысла, блять. Если только уже не разъебился кто-то. Я пропускаю половину Платона. Хотя, может быть, забрать с собой z мира что, прям идеально, я еду позади него. Не, ладно, я не такой же пидорас. Я думаю, за такой хуйню мне уж просто повесят кикс лиги. WHAT THE FUCK?! Мазафака. Блять, куда ты? самое интересное. Я начинаю их не Как это было до моих пистоков. Проблема в том, что теперь я, блять, в круге от него. Я еще то него дресс не получил. Ай, линьёс тут запрещен, что. Okay, DRS. DRS Ладно, он хуёво вышел, мне за счет этого я могу обойти mm -hmm. спокойно и пойти в этот возвращаться. Найдите нахуй своими синими флагами, блядь. Не буду пропускать его, он едет медленнее меня, блядь. Да, псих вообще как-то плохо все. В том плане, что его я на 12 месте, а, блядь, на круг уже. Блядь, что это за хуйня? Братан, блядь! Пропусти! Блять, то У тебя словно переднее антикрыло, блядь. Ну ебать, на твоей позиции ничего не угрожает, я же, блядь, вообще в круге от тебя, блядь. Чё ты творишь-то, блядь? Просто в его случае меня проще пропустить, и я блять не буду пытаться сейчас давить где-то. Я просто сейчас задавлю где-то. Потому что он мне просто по барабану. Я не буду сидеть за ним, блядь, всю гонку. Лорен, я надеюсь, ты меня пропустишь. Позязя. Не надо упираться, что я круговой, блядь, и стал... не пропускать. О, спасибо. Нормальный человек. Мы с ним один хер за позицию не боремся, но я еду быстрее. Чтобы вот не испытывать эти попытки атак моих на, на себе, лучше пропустить. Да блять, ёб... Понял в плане. За ним я нападовский. Оу, оу. Майкад. Oh так ведь? Да. Ну, пресс F моему напарнику. Нормально, десятое место, опять же весь округ, блядь, ну просто, короче, это пиздец, а не гонка, на самом деле. У меня сейчас, по идее, еще Ричкинс... А, нет, меня не потеснил. Вау, я целое очече заработал! Вау! Охуеть, блядь. Ну, кстати, по итогу, блядь, на подоске на первое место приехал. Ну, конечно, да, тут будет пытаться на подоске прорваться, но, блин... С конца прорваться в Монако, это, это сложно будет. Но до первой позиции вот, вот навряд ли.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 В общем, это пиздец, честно. Ну, то есть, гонку я сам себе заруинил полностью, я это никак не отрицаю, никто мне ничего не, не руинил. Честно, мое мнение по поводу Монако, то, что эта трасса в Лиге никак не должна, в принципе, присутствовать, потому что трасса, она не обгонная в онлайне вообще, блядь. То есть, в мульти... в карьере она еще более-менее местами обгонная, потому что баты не, ну, не действуют слишком агрессивно, они не пытаются тебе закрыть полностью траекторию. Вот. Они тебе оставляют все равно место, то есть ну, в том же на выходе, из трое шикарно из бассейна. Ты можешь спокойно давить вовнутрь и пройти бота. Здесь ты задаешь человека, он в тебя въедет, потому что он в тебя повернет просто. В Монако в мультиплеере никак не обогнать.